Значит, ход-ход-ход, одесский проход. В чем дело? Здравствуйте. Сейчас хлебну немножко. Я тогда часто выступал. Я уже говорил, я, когда выходил на сцену, стоял стакан чаю с ложечкой. Я как охлебнул, в зале кто-то запланировал, Видимо, из тех, кто поставил. А публика не могла понять, почему я с каждым глотком все веселее становлюсь. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти. Хор надо имени Пятницкого позвать, чтобы ради такого праздника именно. Может тронуться именно? Да, троньтесь быстро, у меня куча дел. Все-все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. И так, во-первых, спокойно мне всем стоять. А во-вторых, а ну-ка мне отдать концы спокойно всем. Почему именно вам? Тихо, ша, чтобы мухи не было мне слышно. Вам слышно? Тихо, отдать концы. Я говорю именно тебе, Яша. Почему именно я должен отдать концы? Потому что мы идем в Моне. Мы отходим от причала. Какой отходим? Зачем весь этот москаряд? Если мы пришли, давайте стоять. Мне это нравится. То стой, то иди, то стой. Но мы же по охоту. Ну, поеход, как минимум, надо спросить у людей. Яша, я прошу, прекрати прение. А, это культура, этот капитан. Яша, клянусь тебе женой изи, что следующий есть, ты будешь наблюдать с бейгом. Мне уже страшно, я уже дрожу. Я такой поход вижу каждый день. Через неделю после нашего отхода запах в пальту не выветривается. Капитан, все... Пение закончили, мы отходим отвечала в машину. Внимание, отход в машине. Ну что, будем отходить? Кто сказал? Он так сказал. Что-то я не слышу. Так я тебе говорю, он так сказал. Почему же я не слышал? Может быть, ты отходил? Я отходил? Куда же без тебя отойду? Мы уже отойдем вместе. В машине, по радио. А теперь серьезно! Приготовились к отходу. Так почему же, слышишь, что он сказал? А если он сказал мне, только тебе? Ты отходи, а я постою по радио. Отдать концы, отходим от печала. Слышь, давай, почему именно я? Хочешь поговорить? А ну выключи радио. По радио отдать концы, я сказал, отходим или нет. Эй, в машине, ребята, это серьезный разговор. Выключи, я сказал. По радио отдать, щелчок. Так что он тебе хотел сказать, я хочу слышать. Ты же слышал? Может, я хочу имена тебя слышать? Может, я хочу знать, с кем имею дело? А ну включи радио. По радио. Концы! Что такое? Мы отходим или нет? Что случилось? Почему стоим? Я сейчас такое устою, вам будет мало места на походе. И, Ома, а ну суетитесь немедленно. Почему вы не суетитесь? Алло, стой. Не Немед... Это от кому я сказал? Это ты меня! Это ты меня! Ох, я тебе устрою, в гробу и видел этот причал. Ох, я тебе устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня будешь гол, голый босс и стучать в бот, а мы тебе из иллюминатора такое покажем. Так, откуда эта подвижность, почему мы идем? И, Рома, куда мы идем? Где кус, где лодцы? Я не вижу ствое. Стоп, полный назад. Ах, вы решили вперед? А что вам там видно в машине? Ну, давай, давай вперед, хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был прав. А Изи я устою, он голый босс и будет стучать в бот. Голос капитан. Капитан, что такое? Вуст трапилось. Изи передал, не хочу слушать, я с ним не разговариваю. Он все-таки сказал, он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей, буквально 2-3 градуса мы сядем, так, переедай этому подонку, не знаю, мое дело сказать, я сказал. Хотите верьте, хотите нет. Сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже два часа пробую получить с ромы мои 15 рублей. Идите, пробуйте вы. Да, еще он передал, пока я не забыл. Если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь. Ваш он сказал? Ваш он сказал. В общем, тут есть один остров. В общем, передая ему вместе с его островом в это время удар, капитан, удар. А, такой паяхот. <свист> Главное, нам его дали проверить. <свист> Какой он маяк, этот паяхот. Я думаю, мы это сделали. Я же учился в морском институте, поэтому я же все это понимаю. Я думаю, мы проверили. Эммануил, и мы... и мы... мы... и мы... да, и в пот. Здесь ней сидим на мели, в о кометах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройсман списан на берег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Старший Штурман Бенемович еще на берегу уже. Это я, станувший Штурман Бенемович. Я случайно выскочил, но ну, вы понимаете, ну мне надо было за бонд. Ну, надо было, ну, бывает. Ну, это жизнь. Смотрю, мы отходим, а я стою. То есть мы идем, а я стою. А ты у меня. Ну, это жизнь, ну, надо было. Я дал отмашку сначала кономовым, потом носовым платком. Приступил к сигнальным огням. Сжег всю конопку, Мол, стоп, мол, я на берегу. Ну, так эти придутки развили такой ход, какой они выжили из этой припадочной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен. И они сели под гном аплодисментов. Потому что без специалиста не рыпайся. Эй, на yeah! Это я, Бенемович. Это я кричу и издеваюсь над вами. Ну что, будем вызывать спасателя, а? Там, где Гнойсману с головой, нормальному штурману по... а машине, пустите, пустите двигатели в нас драй. Мальчик, я знаю этот анекдот. Пустите двигатели в нас драй, В машине, что в машине? Я всю жизнь в машине. Я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все гады. Хорошо, они наверху, они командуют. Я выполню любой приказ мгновенно. Но пусть они мне сначала докажут. Ты, командир, докажи. И все, и мы уже идем. Капитан, ничего. Вначале они мне все поломали, теперь я им все переломал. Вот вы, пассажир, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь, это экипаж? Это же головорезы. Они же все едут вязные и стояные. Пассажир, все, я пассажир. Он так говорит, я пассажир. Вы это знаете, я это не скигиваю. Это не пагоход и это не кигуис. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл, и все глотает без выхода наружу. Все спрашивают, что я ищу. Когда я сел сюда, я искал покоя. Но я уже не ищу покоя, я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по горлышка, и надавить ногой на его дикий живот. Вместо чувства отдыха, вместо чувства красоты, я испытываю чувство голода. У меня должны быть свои удовольствия, я их получил. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо к дому, чтобы не искать такси. Кстати, ночью был дикий грохот, они сказали, что один дизель сошел с фундамента. Но это их не беспокоит. И кто-то у нас укирал винт на стоянке, поэтому нас заносит. Но они сказали, что сами уже укигали винт у Сера, но очень большой, и нас опять заносит. Но все это мелочи. Главное же, мы не можем отойти. Вот пол-три прошло, а мы не отошли. Они все время принимают продукты. Тут такая скука, что я изменил любовницу с женой. Капитан, эй, на Камбузе вы уже приняли продовольствие. Из Камбуза это кто, кто это, кто это? Это я, Юхман. Кто, кто, кто это, кто это? Капитан говорит, вы приняли снабжение. Это кто? Капитан. Кого капитан? Ваш и одной капитан. Вы приняли продукты. Какие продукты? Что он хочет, Повесить трубку. Капитан, эй, на камбузе, это капитан говорит, вы уже приняли продукт или нет? Это кто? Кто это? Кто это говорит? Капитан Юхман, вы приняли продовольствие? Камбуз, ну. Капитан, вы приняли продукты или сейчас вспылю так, что садогнется по охот. Камбус, какие продукты? Кто это говорит? Продукты приняли, ничего не понимаю. Возьми трубку, кто-то балуется там. Камбус, это кто говорит? Капитан, все, поягоняю, последний день, а я сгоняю весь пояход. Камбус, нет еще. Капитан, когда закончите? Камбус, кто это говорит? Капитан, все, последний раз, к чейтям, на вокзал, не знаем когда, а кому надо? Капитан, это Камбус, ой, не морощи голову, мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить, все, тишина. Капитан, вы слышали, в ЧА отравилось 6 человек. Воносы и вот так Камбус это не к нам, это в медпункт. Капитан, медпункт, капитан говорит, медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю, а я сговорю. Медпункт, вот это другой тон. А то вы так с углозой, мол, я капитан, а вы все дерьмо. У меня тоже высшее образование. Так что спокойней, вовнодушней, если хотите жить. «Капитан, я спокоен!» «Медвуд, еще спокойней!» «Капитан, я спокоен!» «Медвуд, нет, еще!» «Я же чувствую!» «Без нервов!» «Капитан, я хотел мы тут в таком состоянии!» «Не спрашивают!» «Вот еще спокойней!» «Капитан орет!» «Я спокоен!» «Но я явлюсь к вам в изоляторе на носилках и перебью все прибои!» «И самый большой шпиц я вам вставлю, куда вы не подозреваете!» И в сеализаторе я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный прибор. И буду кипятить до тех пор, пока вы мне шепотом. Шепотом не скажете, кто здесь капитан, шепотом. Медпункт, я подчиняюсь госполкому. Капитан, какой у вас профиль? медпункт? я экстрасенс. Я все делаю на востоянии. Мне достаточно пройтись по вашей фотографии. Капитан, это я пойдусь по вашей фотографии. Я отживу у вас то, чем вы лечите. Медпункт, вы плохо представляете, я лечу энергией. Даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напряжение. Капитан, давай, давай, Мейзавец, снимай быстрей. А то я что штурвал и переломаю тебе ёбра. Я из среди хулиганов был, капитан. Готовься, куинный потряшок. Медпункт, нет, нет, нет, ходите от телефона, я приступил. Повторяйте за мной, я здоров, у меня теплые ноги, и снимайте укой с позвоночника. Капитан, все снял, у меня теплые ноги. Сиди, в визолятые, я иду к тебе, экстрасенс. Отъявленные у тебя. Кто, кто? Отъявленные у тебя? Ведь тут вас интересует завтрак, обед или ужин. Капитанский банкет. После банкета фановая система была забита непеваяними кусками пищи. Мы высвеливали куятину из стояков. Кто снимал пробу? Что это за рамштекс? Который даже и ревизор не смог переживать и переварить. Я уже не говорю я сжевать. Пароходский тамада посипел от тоста отказался выходить из гольюна. Он не успел отстегнуть микрофон. И мы на весь банкет транслировали вот эти крики. Я требую протокола санпедстанции, санкции пьякуйора. Метпун, теперь легкими движениями у головы. Снимайте излучение вниз по иквам и отбрасывайте. Капитан, сейчас я тебе хиюк дам. Я соединю камбул с изолятором, ты у меня будешь толочь пец, а кок излучать энергию. Клади юбку, Хирюк, это твой последний разговор по телефону. Так, вахтенный, кто у нас в юбке? Кто в юбке? Вахтенный, ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли, она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить, отправьте ее, я знаю, на учебу, на курсы, на танцы, куда отправляют женщин, которые не получают удовольствия. Буфетчат, начипайте женщину, я сойду с этого судна последний. Я весь этот гадюшник перекантую, без всякой учебы. Кто же мы будет делать все эти бифштексы? Капитан, ой, ой, через эти бифштексы можно читать. А если вы женщина, будешься, то, я-то женщина. А вот ты, капитан, тихо, шаг, где лоция, где накладные? Я хочу появить расход гаючего. Вышица, я тебе проверю, ты у меня поскачешь. Ты что, забыл, как весь день бинокль смотрел? Так я тебе еще раз все глаза подобью. Опять будешь бинокль смотреть, мореход задрыпанный. Капитан, тихо, так, все. Буфетчица, буфетчица, так, так, капитан, тихо, ша, так. Почему здесь вся команда? Что такое? Это цик, а затись к то матери. Голос снизу. Капитан, капитан, ну из машины, не нукайте мне. Они для дизеля выписали 93-й бензин и разъехались. А мы с ИЗИ решили поставить пароход в док. Капитан, а меня вы решили не спрашивать из машины? Почему вот я вас спрашиваю? Капитан, так я вас заезжаю категорически из машины. И я вас понимаю. Если бы вы не были так заняты, вы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте. Капитан, но я не вижу никаких изменений из машины. Это уже другой разговор. Ремонт это не действие, это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. Спасибо за внимание.